Терморегулятор TR1605R предназначен для поддержания температуры на уровне заданным пользователем. Точность поддержания температуры 0,5 градус Цельсия. Терморегулятор розеточного типа, то есть подключается в обычную евророзетку 220 вольт, а нагрузка подключается евровилкой в разъем, который расположен на лицевой стороне терморегулятора. В качестве нагрузки Будем использовать светодиодную лампочку. Максимальный ток, который может коммутировать терморегулятор, 16 А при 220 вольтах переменного тока. Это около 3,5 кВт. Для долговременной работы терморегулятор максимально не нагружайте. При подаче питания. На дисплее отобразится текущая температура датчика. Для просмотра желаемой температуры надо кратковременно нажать на кнопочку стрелочка вверх или стрелочка вниз. чтобы установить желаемую температуру. Надо нажать и удержать кнопочку стрелочка вверх или стрелочка вниз. На дисплее начали мигать цифры. Это показана температура, при которой терморегулятор отключит нагрузку. Для удобства объяснения буду называть ее температурой выключения. Для увеличения температуры выключения надо нажать на кнопку стрелочка вверх. Для уменьшения температуры выключения надо нажать на кнопку стрелочка вниз. Для того, чтобы установить желаемую температуру, установим, к примеру, 25 градусов. Надо кратковременно нажать на кнопку «В». Или не нажимать ни на какие кнопки в течение 5 секунд. И на дисплее опять отобразится текущая температура датчика. Установка гистерезиса. Гистерезис это разница между температурой включения и выключения. Нажимаем и удерживаем кнопку V до появления на экране REG. Потом еще раз нажимаем на кнопку V до появления на экране GST. Нажимаем на кнопку стрелочка вверх или стрелочка вниз. На дисплее начали мигать цифры. Это значит, что мы можем менять значение гистерезиса. Кнопкой стрелочкой вверх мы увеличиваем значение гистерезиса. Кнопочкой стрелочка вниз мы уменьшаем значение гистерезиса. Гистерезис можно установить от 1 градуса до 70 градусов Цельсия с шагом 0,5 градуса Цельсия. Выбор режима работы терморегулятора. У терморегулятора три режима: режим нагрева, режим охлаждения и режим окна. Нажимаем и удерживаем кнопку V до появления на дисплее REG. Потом кнопочка стрелочка вверх или стрелочка вниз. Мы можем выбрать режим нагрева. На дисплее меж... мигает НАК. Это режим нагрева. На дисплее мигает охол. Это режим охлаждения. На дисплее мигает значение режима окна. Выбираем режим нагрева. И фиксируем кратковременным нажатием на кнопку В. Сейчас на конкретных примерах покажу, как работает каждый режим. В режим нагрева была установлена желаемая температура 25 градусов.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 Получилось 27 градусов. Гистерезис не поменяет своего значения. И при этих настройках терморегулятор подаст питание на нагревательный элемент при достижении температуры 24 градуса. И отключат питание на нагревательном элементе при достижении температуры 27 градусов. Режим охлаждения. При этих настройках при достижении температуры 27 плюс 3, 30 градусов и выше,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 При этих настройках нагрузка будет включена в температурном диапазоне от 24 градусов до 30 градусов Цельсия.